То есть, интересно вот очень... эти три тысячи пролететь... Да, в свободном И... падении. Охренеть. А когда вы потом дергаете, это же такой рыбок, наверное. Да, идет рыбок. У вас со здоровьем нормально? все? Ой, хорошо? у меня все прекрасно со здоровьем. Ой, кто к нам пришел? Здравствуйте. Здравствуйте. Так, меня зовут Владимир. Юлия. Очень приятно. Юлия. С прошлого года мы пытались вместе проехаться. И вот, на на на наконец-то, нас прыгнуло с небес <с> сразу к нам в автомобиль. Итак, Юлия. Еще раз рад вас приветствовать. Мы с вами едем в рамках формат интересный пассажир а так как мы с вами ехали в прошлом году я понял что вы будете интересны не только мне но и тем кто смотрит за моим творчеством уговорил вас согласитесь это было долго это было долго да, это было долго мы пытались мы договаривались мы переписывались мы согласовывали то у нас графики не совпадали то или прыжки то она опять прыгает то она приземляется и все это в процессе и так и так и так это длилось очень-очень долго юля начнем с самого простого прям вообще вот ехал думал ну ехал к вам навстречу думал с чего начать ну какой вопрос первый задать и, и вспомнил а, ситуацию которая со мной же произошла в рамках вас я когда выставлял пост писал парашютистка и написал парашют через у парашютистка такой сижу думаю. Есть слово парашют, которое пишется через «ю». Через да? Ю. да, слава с вами. А парашютистка тоже пишется через «ю». Парашютистка тоже пишется через «ю». Так же <laughs> Нет. парашют. Нет, ну вот как бы смешно это не было, да? Есть, вот, ну а... да, многие делают парашютку. Ну, многие вот, все да. равно. Ну, да, я допустил это, я допустил это шутка. Что... А вы вот когда, до того как вы стали увлекаться парашютом, как правильно Как правильно? Это Парашютный парашют? спорт. Парашютный спорт? Да. А до того момента ошибку эту допускали? Тоже писали через... Честно, я даже никогда не писала это слово. Я просто знала, что есть парашютный спорт. А писать... Не, ну свернуть. Не, не, не, не дневник, а сочинение по русскому языку. Там, Сильно такого не было. есть что-то что -то. не помню. Может, и я допускала это ошибку, это тоже. Не, не обращали на внимания? Ну, теперь-то вы точно без ошибки это слово пишете. Конечно. Итак, чтобы нам понимать, бывают просто люди очень хорошо выглядят, ну, как это происходит в вашем случае. Вы родились... Нет. Хорошо, ладно, да, что хотите говорить? Вам лет? Мне 20 лет. Да Не Мне 20 лет. И вы занимаетесь парашютным спортом? Нет, да, я занимаюсь профессионально парашютным спортом. Так, я занимаюсь профессиональным. Хорошо, а где граница между профессионалом и непрофессионалом? Ну, ну непрофессиональные парашютисты — это люди, которые хотят просто попробовать, что такое парашютный спорт. приезжать на аэродромы, просто окунуться в эту атмосферу, просто чувство страха. А профессиональные парашютист это в любом случае еще также какие-то разряды, какие-то соревнования, какие-то дисциплины, также участие. Хорошо, понятно. то есть. Это, наверное, как в дайвинге. Я просто увлекаюсь дайвингом. То есть я, да, между прочим, райский дайвер максимум, до которого я дошел. И там тоже есть, приходишь, когда там есть такое пробное погружение. У -у -у. В парашютном спорте, как это, или в парашютизме, или как, вот, вот я вот это вот боюсь неправильно сказать. Парашютный спорт, в парашютном спорт. спорте тоже есть такое понятие, как пробную прыжок. Да, конечно. А пробный прыжок может быть только вот как с инструктором. Вообще практикует очень много прыжков. Ну, в плане, к примеру, в маленьких городах, такой муссурийских, ага. практикуют такие, как прыжок в тандеме, то есть вас подцепляют к конструктору, и вы совершаете прыжок. Ага. Также есть одиночные прыжки, то есть уложенная система, на вас надевают, там стоит полностью все, все как бы... Автоматично. Ав, автоматично, но в любом случае человек сам тоже дергает за кольцо. То есть, э, несмотря на то, что полная автоматика помогает, есть да. все-таки вещи, которые нужно... Ну, да, конечно. Есть специальные кольца, которые выдергивают, активируют, так сказать, парашют. Хорошо, раз а этих... если... Так, все-все-все. Это мы говорим да. сейчас про первый раз, да? То есть, да. Вот я... Хорошо, мне подарили сертификат, прыжок с парашютом. Ага. Как это обычно происходит? Ну что, то есть, я прихожу на какой-то специальный аэродром, или у нас вот здесь вот, на, ну, в рамках Уссурийска, вот да. на, там где-то... На Барановске. Где как это вот как происходит? Все, у меня есть сертификат, я ни разу не прыгал. Ну смотря какой вам прыжок подарят. В смысле? То есть есть тандем прыжок. Не-не-не, подожди, а там обычно одиночный. написано? Ну, вот да. И либо вам дарят сертификат на прыжок в тандеме, либо вам дарят сертификат на одиночный прыжок с парашютом. А в тандеме дороже? В тандеме, да, дороже, намного. намного? Там, во-первых, высота больше, а, -а, -а. а, а во-вторых и инструктора, видеоператоры также присутствуют. То есть у вас снимают все эмоции, все падение с высоты. Я просто представил себя, то есть, если ну я все, ну, всегда все проецирую на себя. Я так думаю, если бы я первый раз прыгал один, ну, у меня был бы первый прыжок, а я, наверное, я бы захотел прыгнуть один. Почему? Потому что те эмоции, которые будут на моем лице, это вот... Помните, как-то вот, видео в интернете гуляла, где молодой человек прыгает, у него камера, это, у него лицо такие эмоции, там он, он про Винни-Пуха ну, да. что-то читал. Там, там такой перепад эмоций. То есть любой желающий может совершить это без какой-либо профессиональной подготовки. Но подготовка все равно идет. Перед прыжком. Перед прыжком. Вот тогда вот на этом месте прям хочу, вот, я, может быть, дотошно, досконально пытаюсь, я для себя пытаюсь понять. Я пришел, я, мне подарили одиночный прыжок, угу. я два по пять, ну или два по шесть, неважно, да? то есть я ничего не понимаю, ничего не знаю. Все-таки, э, вот меня выбросили откуда там, самолет или или с чего? С самолет, самолет Вот меня выбросили. И, что, и сказали дергать кольцо, а вдруг у меня паническая атака, я не дерну. Вот тут, может быть, все-таки нужна полная автоматика? Ну, во-первых, с вами проведут инструктаж. То есть он будет, во-первых. Особые случаи разберут с вами по порядок, как прыгать правильно, как правильно приземляться, то есть это все будет. Также парашют, у него оснащен страхующий прибор. Так, вот тут интересно, что это прибор, как он называется? Где его купить? Почему продается? Сколько стоит моя жизнь? Страпыщевым прибора идет вместе с парашютом ну, в данном случае. А -а -а. То есть, если конструкцию парашюта есть специальный замок, так. который зачекован, зачекован ранец. Так, там. ранец это там, там где, где хранится, хранится сам купол. Да, а -а -а. там, где хранится сам купол. С верхней стороны этого замка находится кольцо, то которое есть, я дергаю. Да. Ага. С нижней находится страхующий прибор. То есть после трех секунд, то есть свободное падение одиночного прыжка составляет все равно меньше времени, потому что вот как раз это одиночный прыжок, это... Быстренько сброси, одиночный... чтобы ты быстрее прилетел и все перекрестились, чтобы приземлился, все, следующее. Ну давайте говорить правдим в Но Все равно неподготовленный человек на такую высоту один не пойдет. Почему он несет куда-то? Нет. Все равно свободное падение с высоты составляет до 40, до 50 я понял, Я понял. Мы отвлеклись с вами? Да. Все-таки вот этот вот механизм, он, если в течение трех секунд вы не дергаете кольцо, механизм тушка. срабатывает, то есть у него идет отчет, он срабатывает и открывается уже купол. А, то есть в любом случае... В любом случае купол откроется. То есть вы только что сейчас вот... На, на, на все услышание э, успокоили кучу людей, Куча которые людей. хотели, хотели, ну на самом деле, может быть, действительно хотели, пытались э, ну, это сделать, но вот так же, как и меня, вот это, а вдруг у меня паника, но меня выбросили сознание потерял. Ну, вот, ну, вся, ну всякое же бывает. А у вас были такие случаи? Нет. Ну, может Не быть, припомню, Нет. У нас люди... Ну, ну, то, то есть целенаправленно. Есть люди, которые ну, пытаются перебороть свой страх, но ну, сознание у нас еще не потерял. <рес> а были такие моменты, что... Ну, в видео мы это часто могли видеть на Ютубе, когда... Ну, вот, говоришь, прыгай, а он не прыгает. Как вцепился в, это, в дверь и все, и не, и не идет. Бывают такие случаи. Что вы с ними делаете? Ну, насильно мы их вытаскивать не будем. Почему? Ну, представьте, какой человек испытывает страх в этот момент. У него мандраж, у него может... Насильно мы его, конечно же, не выпнем. А если за ним идут люди по очереди, как это происходит? Ну, мы можем попытаться уговорить человека. То есть, зайти на второй круг. Это расходы по топливу, между Но попытаться уговорить. Ну, все равно, как бы... Люди идут Целенаправленно, пытаются сами как-то, ну, вытолкнуть человека все равно, как бы, сильно мы не стараемся. Я вас понял. То есть, да-да, нет-нет, типа... Материть ну, нас ну, долго, А были те, кто все-таки сами выпрыгнули, но потом после приземления материли не вас, а в принципе ситуацию? Конечно, конечно, такие были. Иногда можно услышать весь словарный запас. Тот, который еще и не знаете. Я вас понял. Так. Итак, вам 20 лет. Почему я делаю акцент на возрасте? Не для того, чтобы ну, вас обидеть как девушку, да, а просто понять, как в 20 лет можно стать парашютисткой. и еще, наверное, с какими-то регалиями. Я же не знаю, у вас есть какие-то регалии? Ну, это там мастер спорта? Там, я не знаю. Нет, до мастера спорта мы не дошли еще. Это надо все равно выезжать на чемпионаты мира и совершать очень плотные тренировки, чтобы выполнить результат. Что, да, мы... Хорошо. Итак, вам 20. 20. В каком возрасте вы сделали, совершили свой первый прыжок Первый прыжок я сделала 16 лет. Это был подарок? Подарочный сертификат на да, а это... тандем? Нет, это был не тандем, это был одиночный прыжок как раз. Тогда у нас в городе, откуда я приехала, сюда не было тандем-мастеров. А вы приехали к нам с какого города? Я приехала из читы. То есть вы приехали с читы. У нас здесь воздух лучше, чтобы у нас здесь попрыгать или что? Что у нас здесь? Ну-ка расскажите да. мне эту тайну, заметьте, ну вопрос логичный, я не могу его не спросить. Или какой-то клуб здесь есть? Может. Ну здесь есть клуб также, парашютная организация, также парашютисты. А она чем, чем э, наш парашютный клуб, ну Приморье или как у Сурийского? Мы просыльский парашют и повышает. Чем э, он отличается от э, того города, с которого вы, вы пришли, то есть ну, приехали? В принципе, парашютные клубы отличаются только ценами в основном. На, но, да, но в основном они сильно ничем не отличаются. Также идут прыжки, также самолеты, те же высоты, э, тот же купол, даже я. Даже я -то? прыгать. Так, в шестнадцать лет был первый прыжок. Угу. Сколько на сегодняшний день ощущается прыжков? Триста двадцать У меня был перерыв большой. Погода. Еще и перерыв у нее был. Два года. Так, шестнадцать, двадцать четыре, два. Сколько в день максимум можно прыжков совершить? Максимум? Не, но есть какие-то физиологические? Ну, а, ну, то есть, если спортсмен очень хорошо подготовлен, то двенадцать. Если это первоначальный уровень, день разрешает один прыжок. Ну, то есть, если вот перворазник, так сказать. Ну, понятное дело. Интересно, слушайте. Вот триста, я уже забыл. Конец мне триста уже три это сотни, это уже много. То есть у меня уже кружится голова. Это очень много, вам кажется. Ну, это, хорошо, вот эти прыжки для юной девушки. Ну вот, меня, я смотря на вас, по другому не могу никак сказать. Юные девушки, это не страшно? Ну, как сказать? Все равно волнение какое-то присутствует, но оно отдаляется больше назад задний план, потому что занимаешься любимым делом, тот же самый Дайвид. Ну, ну не надо. Не знаете, надо. Парашютный спорт не Вы знаете, уж и вот смотрите, спорт. вот смотрите, вот касаемо дайвинга, да? То есть на дно я точно, на, к земле я точно приду, так а я то и. А, подождите, а это в худшем случае, а в лучшем случае меня вода вытолкнет, и да я буду на поверхности. у нас тоже. Да, к земле ну, мы придем. В лучшем случае у нас парашюты заспили. Вот, вот это вот тоже интересный вопрос. Ну, не то чтобы интересно, то есть. 300 прыжков. Сколько из них было с использованием запасного парашюта? На мой счет пока ни одного. Даже предпосылок? Предпосылок? Не предпосылки было. это что такое? Ну, вот да. вы начали раскоро в это, прыгнули, дернули за кольцо, уже понимаете, что нужно открыться, вот не открывается, вы так начинаете ну, да, что-то думать. Понимаю. Но у нас все равно но мы в ходе занятия также по Подцепки по действиям в особых случаях. То есть, мы знаем, какие если... особые случаи? Вот расскажите тоже, ну, каким особые случаи? Особые случаи? Ну, самые, или как, вот знаете, вот есть какие-то там три святых правила или золотые правила парашютиста, да? То есть вот, какие вот, какие особые случаи? Особые случаи у нас обычно бывают. Ну, переч... Давайте их просто перечислим. Не Заход... раскрытие парашюта. Не раскрытие парашюта. Это первый, это Я... главное. Да. А, закрутка строк. Можно, можно, можно? можно да, можно. конечно. Мы же до этого и собрались, и прям интересно. А, что значит не раскрытие парашюта? То есть это мы его когда выдернули кольцо, он в купол вышел, но не раскрылся? Нет, раскрытие парашюта это когда вы дернули кольцо, а купол вообще не вышел. А что такое, может быть? Может, но не у перворазников. Это уже больше к спортивным прыжкам такое относится. Это плохо, неправильно сложили его? Там может быть много критерий, начиная от зачаковки ранца. То есть у нас четыре клапана, uh -huh. они зачековываются маленькой шпилькой. Так. То есть если шпильку сильно глубоко, так сказать, вставить, uh -huh. шпилька может не выйти. А, то есть когда ты дергаешь, и чуть-чуть остался кончик, и один... Да, то есть петля уже не может разойти. Раскрыться. Да, Так, хорошо. Итак, а тогда, когда он вышел, но не раскрылся, это как, как называется? Ну, бывают разные. То есть, не, ну смотрите, не я же мы не же начали быть. с чего? То есть я вам говорю, да, то есть не раскрытие парашюта, это когда я дернул, он вышел, но не раскрылся. Вы говорите, нет, это он вышел. Но это уже не наполненность на купола. А, не наполненность купола. Давайте. Так. То есть купол может пятилить, не может это набрать как, воздуха, ну, да. А это, а это можно его как-то... Да, это, это конечно, решить. это можно попробовать решить. Ну, это ну, как-то надо за стропы. То и есть, да, есть тропы, за них дергаешь. Причем. Ну, Какой-то опре определенные да. какие-то, да? Да. И как бы либо купол наполняется, либо как бы нет, и мы срабатываем уже по системе открытия запускного парашюта. Да, понятно, хорошо. Итак, значит, мы перечислили не, раз, не, не, не, что там, не выход парашюта, Купола... да, не раскрытие его, а еще какие вот будут ситуации. Закрутка строп. Это как? А, стропы между собой закручиваются, то есть в такую петлю, как, косичку, кос, кос, кос. косичку, да. Но они же не все сразу запутаны? Ну, получается, стропы как? Они же идут, можно сказать, все вместе. А, и они оборачивают тебя вокруг вот так вот. Ага, ага. То есть идет такой перекос между так. стропами. Ага. Это тоже можно решить. Тоже есть свои техники, да? Техники, то есть да. В, которых, в воздухе можно применить так да, хорошо вот на этом фоне возникает другой вопрос то есть вот, вот озвучили там как минимум три сейчас ситуации да? то есть, ну, самое страшное наверное что может произойти с парашютистом и вопрос сколько или как с какой высоты как правильно сформулировать? я даже не знаю как правильно сформулировать вопрос с какой высоты или сколько времени длится полет или она наверное по другому тут надо зайти с минимальной высоты с какой прыгают обычно вот одноразники перворазники как... перворазники прыгают обычно с 800 с 1000 метров в зависимости от аэродрома да. перворазники это которые прыгают одиночно прижим. да ага. сколько длится этот полет ну по времени там 10 секунд 20 30 40 ну свободное падение секунды 3. В смысле от самолета до земли? Нет, да открытие парашюта. А, это что же свободное падение А уже под раскрытым куполом в зависимости от веса, наверное, минуты три. А то есть три минуты есть ну кайф, кайфушечка. Да, кайфушечка. Ну как это еще назвать? Так, а максимальная высота прыжка с парашютом? Ну, мы говорим сейчас, наверное, про общий спор, э, парашютный спорт, не про супер-мега какие-то там эксперименты. Ну вот вы вот максимально стаз какой прыгали? тысячи. То есть, подождите, в смысле, там же кислорода нет? Ну, вообще есть кислородные маски. Но это уже повыше. Все равно там есть Подождите, вот есть чем дышать. Вы, вы из 40. Вы реально прыгаете с 40. Да. Страшно было. Нет. Я наоборот, для парашютицы чем меньше высота, тем намного страшнее, чем. А -а. Да, и чем больше высота, тем намного интереснее прыжок. Да. Ну, вы представьте, свободное падение, можно делать, что хочешь. Что-то можно делать, когда у тебя под ногами земли нет, руки болтаются, и ты вот в туалет надо сходить только, можно и то, и то в штаны, или куда-то. У нас очень много разновидностей. Так. То есть ой, у нас есть скайсерфинг. Это когда на крыле, да, вот так вот. Чух, быстро или как? это когда, как серфинг. Есть ну я понял, Но, вот. да. то есть ты доска, как даже. В смысле можно с парашютом из доски прыгать да, по воздуху парить? Да есть такие тоже разновидности парашютного блядь. спорта. Есть э, групповая акробатика: двойки, четверки, пятерки, восьмерки, крупные формации. То есть собираются формации, люди. Какие-то фигуры собирают, какие-то перестроения делают, то есть это тоже интересно. Так. Есть free fly? Free, free, free. fly. Free. Free, free, free, free fly. Free Ну как это переводится? Как это по-русски? Ну как сказать, Хорошо, что это делает? Что это такое вообще, Free Fly? Это очень интересный вид. Обалдеть! Это было сейчас это так очень... познавательно рассказано. Так. Ну, есть, ну что делается? сейфлай? Свои план? фигуры там, как? Можно изучать это их вообще бесконечно. То есть, сижа летать, на голове летать, боком летать. Летать или лететь? Или тут и летать, и лететь? И летать, и лететь. Ага, об, обалдеть то есть очень красиво можно можно ну, это надо очень много практики ну вот смотрите вот с 4000 вот ну вот в дайвинге есть такое понятие то есть там есть определенная глубина на которую я могу с определенным статусом uh -huh. опускаться да то есть там 9 метров 10 там 20 17 30 40 100 ну то есть и уровень подготовки и так далее у парашютистов такая же система то есть вот Понятно, мы не говорим про человека, который первый раз прыгнул, да? есть, mm -hmm. ну допустим, человек раз 10 прыгнул, такой весь на тусовке, и тут вы планируете с 4000, он с вами может прыгнуть? Ну нет, без особой подготовки все равно не пойдет, мы также набираем высоту по, по а, то, есть... то есть вообще в принципе, чтобы подняться на высоту, очень надо много пройти подготовки, не со всеми парашютами на нее поднимешься, ну, это во-первых, да, во-вторых, нужна подготовка, то есть мы... Также тренируемся, проводим ну, Подождите, вот тренируйтесь, окей. Вы пробуете инструкторы тренировки. Вот э, самая лучшая практика, ну, тренировка это практика, правильно? Угу. А это же дорого. Ну, прошу, да, не не Ну, так же, как и Дайвинг, поверьте мне. Один компьютер на руку будет сто тысяч Ну, позже есть, конечно, подешевле. Но сам факт. Так. То есть мы определили, что... Новичок сразу тысяч не может. Нет. И вы мне так не рассказали. Вы тогда на тысяч были с маской или без? Там можно было дышать без маски. Там да, можно дышать без маски. Парашюты. Парашюты. Вопрос про парашют. То есть все мы видим вот эти парашюты. Я видел два вида парашютов. Это вот большие такие. Это и солдатик такой висит на нем. Такой большой купол белый. Круглый. Да, круглый. И такой, как, я не знаю, как вот. Как мы, а не, не, мы, его называют там, матрас надувной. знаете, вот этот... Он вот, вот, вот, вот. А такой прямоугольный. Да, он прямоугольный, как матрас. А да, это уже спортивные крылья. А вообще сколько разновидностей, парашютов вообще есть? Ой. Так. Есть много. Ну, то есть... круглые, ну, круглые, ну, подождите, подождите, под словом... Есть много, я под, под словом, ну, таковым вопросом я подразумевал, понятно, что их там... Э Разные производители, тот момент какой? Вот есть классика круглая, есть классика там прямоугольник. И все, или там треугольник какие-то. Нет, там? треугольных нету. Есть круглые и прямоугольные. Просто все, и... а все остальное уже делится на спецификации да, какие-то, да. да? То есть, на подвиды, на возможности. А вот с 4000 надо на большом круглом прыгать или на прямоугольном. Ну, обычно прыгать на прямоугольном. Уже спортсмен. Тогда э, какую скорость да. можно развить на парашюте? А в свободном падении? Мне это слово пугает. Ну, как так в свободном падении? Ну, ну свободное поле... в свободном полете, там, я не знаю. То есть, я же на парашюте. В свободном падении. Хорошо, ладно, говори. В свободном падении, до 180 можно развить. А когда я прыгаю, то есть, а как я развью? То есть, я и лечу, и лечу. Если с 4 тысяч, то скорость развивается. А как ее погасить? Ее можно как-то, где-то тормоза какие-то там, я не знаю. Ну, а зачем? А приземляться, смысле, а зачем? Если я на скорости 180 нет, ну, километров в час ну, это на автомобиле. Это, это не прямый это в свободном падении. потом когда купол открывается, свободное а, падение. А, Господи, так я же вот о чем говорю. Вот, вот тут мы сами друг друга не допоняли. Я же говорю, вы говорите, в свободном Какой свободный? Ну мы же на четырех тысяч метрах не открываемся сразу. Мы открываемся с тысяч, мы падаем до километра. На километре мы уже открываемся. То есть мы 3000 а -а -а падаем без парашютов. Вот до меня теперь дошло. Э вот, спасибо, что разъяснили. Так, а Я думал, наоборот, забираются на 4 метров, чтобы открыть там парашют и дольше лететь. Нет. Этого, в -티 -티 -티. В таком, такого интереса нет. То есть интерес И很... вот эти 3000 пролететь... Да, в свободном падении. Охренеть. А когда вы потом дергаете, это такой рыбок, наверх? Да, идет рыбок. У вас со здоровьем нормально, у меня все прекрасно со здоровьем, Я, я, я, я честно переживаю, вот. это мы уже почти доехали, это вы столько страстей уже, страстей страсти уже столько рассказывали. Но все равно можно, уже зная, как у тебя работает парашют, как он открывается, можно все равно под себя уложить так парашют, чтобы он либо плавненько открывался и мягенько, ну, либо если он у тебя, что быстрее, как, кому как он уложен всегда мягенько, я всегда открываюсь мягенько, без Как тебя, сколько девушек сейчас прыгают в парашют? Наверное, Кстати, было? очень много. В уссурийские? А, в уссурийские? Да, вот мы говорим сейчас про уссурийские. Вы же мне в уссурийский попались, я же Но вас усурийский. здесь откопал этот самородок. Но в уссурийский приезжают обычно из других городов прыгать. то есть. Подождите, Арсеньев, вы а живете усурийский? в уссурийский? Да, я живу в уссурийский есть... парашютисток очень мало. Ну, вы их по пальцам ноги, руки можете перечитать? Да. Uh -huh. Так. Для тех, кто заинтересуется. Ну, допустим, мы однозначно под вот, этим видео контакты. Видишь инстаграм? Да. Все, мы инстаграм вызовы, там могут вам написать, и вы подскажете, направите да, на путь истинный. Куда, где, Куда, где, зачем, почем. Судя по всему, дорого. Сразу говорю. Ну, за удовольствие нужно платить. Тут, я так понимаю, сам кайф, наверное, от адреналина, который вы получаете. То есть, вот в чем, вот, вот по вашему мнению, вот кайф дайвинга вот это? Это очень красиво. Это адреналин. И все равно это спортивный интерес. Если есть, даже перебороться в страх, это уже будет интересно. Ну, вот я, например, вот, занимаюсь дайвингом, я боюсь воды. Думаю. Я боюсь плавать вообще не могу я не могу перебороть себя хоть как бы я ни заходила. есть люди которые боятся высоты для них это будет очень интересно очень большой опыт очень интересно так какие ограничения по весу вот вы скажем вначале рассказывали о том что ну тандем да то есть это вот ну, допустим я 100 плюс ну, я ж не буду говорить что я 160 вешу. да да да да И... Вы, допустим я даже не знаю я так как я привык на весах видеть трехзначные цифры я не знаю какие бывают двузначные допустим ваш вес вот наш вес в сумме и хочу да, ходить вокруг такого какое максимально какой максимальный вес может быть парашютист ну вот я допустим вот я габаритный большой дядя да, то есть у меня стоит килограмм ну, допустим сколько будет 125 килограмм я пришел бы мне в тендем же уже не поставите? Одиночный прыжок уже нежелательно прыгать. Потому что скорость приземления будет выше. Так. Травматичность больше. А как я тогда полюблю прыж, прыжки, если вы мне одного не хотите пускать прыгать? Да прыжки есть. С четырех тысяч. Очень интересно. Но вообще это нужно больше разговаривать с инструкторами. То есть, есть какие-то когда-то выходы из этих ситуаций, но их все равно тяжело найти. Нет, то есть, обычный человек, который очень полный, очень тяжелый, ему будет сложно начать заниматься парашютным спортом? Ну, скорее всего, да, потому что ну, скорость приземления будет намного выше, чем, к примеру, у меня. Ну понятно, что ну, вот. пушинка такая, ну зачем мне, зачем мне порошон так для виду, что, как, как у всех, чтобы не спалили, чтобы я сегодня ничего не ела. Так, Лючка, вы только что взяли и разбили мою надежду, останусь я в дайвинге, буду уверен. Итак, по традиции, вы же наверняка читали вопросы, которые вам писали, хотя ну так, для приличия. Для приличия, для приличия <связь> <связь> а, То есть, напомню каждому, что любой мог бы написать вопрос. А вы подарок <связь> приготовили? <связь> да, конечно. <связь> Не скажете, что? <связь> ну, ладно, пускай, пускай думают к концу, что же это будет. Итак, вопрос, который задали читатели, подписчики. да, То есть, это будет Блиц. Вопрос, ответ, вопрос, ответ. <связь> ага. Вот как вы... Догадили за такой жизнью. Так, хорошо. Вот как вы дошли до жизни такой, многоточной, непонятно. Это душа атамана, тут девушка, то есть она не понимает, как девушка может... Это, это вообще моя мама. А, это вот. она меня привела в парашютный спорт. Мама меня это тоже все... парашютист? Нет, мама не парашютист. К маму говорили друзья ее, которые знают, что я хочу совершить прыжок. Поэтому они ее уговорили, мне сертификат подарили. А дальше уже пошел интерес и захотелось еще, и еще, еще и Скажите, еще. Скажите, мама не жалеет об этом решении своему? Уже нет. А, уже, уже, уже, у, уже отпустила, да? Дальше. А вот мне интересно, и в танцах, и в музыке, допустим, выдаются разные стили. Выделяют разные стили. Ну, например, кадриль или балет, оперное пение, фольклор. А в парашютном спорте тоже так? Или есть какие-то стили прыжка? У нас есть классический парашютизм, свуп, скайсерфинг, фрифлай, купольная акробатика. Их очень Я много Я не буду спрашивать, что такое фрифлай, потому что <laughs> это что-то крутое. Это что крутое. Да, Есть это... также в небе. Вот так вот мы ответили на этот, на этот вопрос. Ну и во время поездки мы тоже отвечали о том, что это действительно разнообразно может быть. Пытаетесь, э, пытаетесь ли разумом, а, пытается ли разум и тело перед прыжком, он говорит, не делай этого, не надо. Ну, кстати, последние времена нет. Да, если значит... самосохранение, уже все. Нет, он есть все равно, если самосохранение, есть. Больше тело пытается отговорить, это было, когда у меня был перерыв два года. А, когда все я... страх какой -то. Да, страх все равно присутствовал уже, все равно кажется, что руки забыли, тело забыло, ничего, как бы голова не помнит. Понятно. Следующий вопрос. Первое, что напрашивается, сколько прыжков? Ну, это был ответ. 329. 300... Парашютистка, молодец, что рискнула. Спасибо. Спасибо, да. Да, и правда, интересно, пассажир, у вас огонь. Класс, всегда мечтала, как решиться. Вот как решиться? Решаться не надо. нужно, Если есть желание, нужно приходить и делать. Вот если вдруг вы надумали, вы хотите стать прыгнуть, сделать, там я не знаю, что хотите сделать, да? ну мы сейчас говорим про парашют, а Под видео есть инстаграм, зайдите, напишите, она вам все ответит. Бесплатно пока. В каждый второй вопрос дорого. Ну, сами понимаете, парашют надо запрашивать, спорт дорогой, надо зарабатывать. Дорогое удовольствие. Слушайте, мне прям интересно, к теме Сколько уходит на парашютный спорт месяц? Или подождите, или тут наверное, оборудование один раз купил, а потом только за прыжки платишь, да? Ну все равно оборудование один раз купил, за прыжки а потом платишь. Не всегда сработает. Все равно есть срок службы парашюта. А, да, у него срок годности? Ну срок службы, да, у него есть. То есть либо его потом отправляют, если. Ну, на перепроверку, а... как она, да? Ну, на перепрошивку. да как техосмотр. У Нет, них ну, есть техосмотр, как у автомобиля, ну, да, также ну, же да, проставляют ну, да, СТО. Это, да, это же жизнь. Да, ну, э, защитные средства, то есть защита шлема, тоже не вечные, то есть как бы их тоже обмагают. Судя по вашему рассказу, часто головой пьете. без шлема? Нет, но все равно, они стираются. Они становятся головой. Они Красивый. А, вот, вот. девочка, включи некрасивые, хочу, на, хочу красный шлем. более новые шлема, более усовершенствованы. Все равно каждый парашютист все равно отстраховывает свое ну, Обновляет, обновляет, обновляет да. освежает, да. То есть, чтобы это было современно, легкое ну, все например, равно и одежда, сколько меняется, очень много Хорошо, работы. давайте так. Ну, больше ставь в месяц тысячу ходит. Но если на прыжки, то смотря как человек прыгает. Ну, давайте про вас. Вот вы как? Это очень конвенционально. Я, я, я понял. То есть это недорого, ребята. Приходите в парашютный спорт. Ну да, я представляю, сейчас Юля скажет, да, конечно, сотка в месяц улетает. Муж такой, ну, я не знаю. Он еще не знает. он еще не знает. Ну вот, ничего, посмотрите, где знает. Так, ладно. Создал интригу в отношениях у Юли. Идем дальше. Класс, и мечтал. Как решиться? Так, сколько прыжков совершил всю жизнь? Угу. Птицы не мешают? Вот интересный вопрос. Нет, кстати, птицы нам не мешают. А были Я такие могла моменты, что, -то, что, -то, что, -то, что -то, мы облетают вас? Они облетают вас. Но они облетают нас. А нет, а были такие моменты, что с сталкивались, там или под купол залетал. Таких Тут. моментов редко. У нас вот. они либо стороной облетают, либо они понимают, что мы все существа и говорят. Да, да, так, были ли у вас экстренные ситуации? Нет, скрылся парашют или что-нибудь такое? Нет. Ну, слава, Богу. слава Богу. Бог не давно, чтобы все такое было. Прыжки с парашютом действительно, это вид спорта для смелых. А если у вас страхи, которые вы еще не преодолели, но. Поставили перед собой задачу, обязательно это сделать. То есть, тут и речь идет, наверное, больше не про парашютный спорт, а как, что вы Я что боюсь воды. Очень сильно боюсь. Я боюсь плавать. Я могу зайти, ну, не знаю, по лодыжке. По грудь, но если я не чувствую землю, я дальше вообще не пойду. Все, мне начинают Смотрите, это говорит человек, который не чувствует землю 4 километра под ногами. Да, да. И такое бывает. Я не подумал. Ну, значит, смотрите, у нас нам сами стоит только договориться. Значит, я худею до 100 кг. Вы меня вводите в парашютный спорт, и я вас дайвинг. И могу бар в, да. в прямом смысле слова. Так, про страхи мы ответили. Тут спрашивают, Оля, неужели ты, что-то пошло не Нет, так? Нет, я не Оля, я Юля. Кто-то, наверное, помнит. Да, Кто-то тут узнал, тут что а они подумали по фотографии, что да. это. А я, да. да, я не стал выдавать секреты. Так, перед первым прыжком были ли на тот момент свои дети? У меня бы родители не простили, 16 лет. Логично. Не, ну в жизни всякое бывает. Судя по вам, экстрим любите Детей 16 что... лет у меня не Нет, было, ну, все, все хорошо, хорошо я приличный человек. Нет, ну, вы ну, знаете, момент приличия, то есть это такой момент, когда... Но все равно. У всех, да, свои рамки приличия, хорошо. А, спросите, не холодно ли ей падать, <laughs> но... все-таки падать или лететь? Или пад... А, падать. вы все-таки падать. Падать. Падать. падать, свободное Мы падение. Падаем. Свободное падение падать. Да, вот не холодно? Но... На высоте не так уж сильно отличается температура от земли. То есть не сказать, что здесь плюс 15, там минус 30. Такого нет. Хорошо, нет. здесь плюс 15, там плюс сколько? Плюс 10. Плюс 12. Этого дайвинга занимаешься? Плюс 25, плюс 30, на 20 метров опустился? Плюс 8, плюс 7? There, there to... Нет, там сильно такого нету. Зимой, да, зимой, ну, побольше расхождения по температуре, но сильно такой разницы нет. Нам наоборот жарко. Хорошо. Так, ну, тут огонь, это спросите ее, что ее толкнуло выбрасывать с самолета? Мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, мама, да. мама, этот вопрос про самый большой прыжок. Я... Мне сложно понять. Наверное, вот именно Это высота. Самый высокий, скорее да. всего. Ну, 4000. А что? Что было еще сказать. больше? Что а сказал? Сколько, сколько длился он по времени? Свободное падение где-то до минуты. Нет, хорошо, давайте по-другому. Вот с момента прыжка и до того момента, как вы приземлились. Минуты две. Даже так, хорошо. Сколько стоит один прыжок? Ну, там вот, вот этот вот, который вот одноразовый подарочный. Одноразовый подарочный. Ну, 1200, 1500. Ну, сколько? От трех выше начинаю. Там, ну, ладно, хорошо. Я думаю, мы ответили на вопрос да. про самый Потом... большой, дорогой, дешевый, недорогой прыжок. Так. Перед прыжком девушка застраховалась, вижу? Да. Да, есть конечно. У нас, у нас обязательно идет страховка. Без, страхов... без страховки, нас никто прыгает. Ну, у нас ни один человек не придет без страховки прыгать. Что вы подразумеваете под страховкой? Денежная страховка, которая uh -huh. вам будет Денежная страховка. То есть мы застраховываемся у страховой компании, так же, как обычные спортсмены. Просто у нас сумма минимального, так сказать, покрытия идет уже от 300 тысяч. Mm, Все-таки это вот прям вот каким-то законом, прописано правилами, что без страховки... это считается, потому что экстремальным видом спорта. Ну да, а потом вас еще лечи за ваши... Да, Нет, но с другой стороны, государство говорит, хотите прыгать, прыгайте, страхуйтесь и прыгайте. Да. почему нет? Так, это, смотрю, кому-то нравится. Да, это кому-то нравится. У нас такие бумажные. очень много. Да, так. Как решиться на прыжок с парашютом? Нужно ли, нужно ли это барышням? Ну, мне кажется, это стоит попробовать Любому. всем. Все равно это Недорого, не... -то. Ну, Недорого, три ну, да, с чем-то. Ну ладно, мы сейчас... Нужно Мы сейчас не про деньги, на самом деле, мы сейчас говорим про... это стоит попробовать всем, потому что это все равно... Это вызывает интерес, это очень интересно. Юлечка, вы Даже... только что там 5 минут назад сказали о том, что у меня нет шансов, пока я не похудею. Так что не всем. Нет. Кто хочет, худеем. Худеем. Зато а если, подождите, а есть друг, другая альтернатива? То есть если низкий вес? 45. Ну если одиночный прыжок, 45 килограмм. То есть если человек весит 44, его уже... Это... А там -а, можно... Ну, короче, что-нибудь в карман положить. А, ну да, в вашем случае можно в карман что-нибудь положить. Ну, да. Так, э, так. как решиться? Первый прыжок страшно был? О чем думали тогда? Ну, страх был Нет, о чем хороший. думали? О чем думали? То, что я должна это сделать. Вижу, то, вижу что, цель, не вижу препятствия. Да, вижу цель, не вижу препятствий. Должна это доказать самой себе, должна доказать всем то, что я могу. Понятно. Так, первый прыжок так. Вид спорта для смелых однозначно. Вы считаете себя смелым человеком? Да. А тут, тут хочется спросить, вы кем работаете? офис-менеджером, каким-нибудь секретарем? Ну, мы не будем это спрашивать. Каким да. образом пути? Так, так, из на кнопочки, не страшно прыгать. И спроси, зачем ей это все? Зачем вам это все? Не знаю, ради, ради адреналина, ради спортивного результата, спортивной борьбы больше. Такая сильная боль, девушка. Так, на каком прыжке уже не страшно прыгать? Мне кажется, такого нету. Все равно прям страх, страх есть у каждого человека. Адекватного, нормального, нормального, нормального человека, адекватного нормального есть человека да? у каждого. То есть все равно какой-то страх всегда присутствует, там коленочки где-то подражают, там сердце поекает чуть-чуть в животе что все нам, на... это, это будет? Понятно. Спасибо, зачем мне это все? Это ответ был. Так, и крайний вопрос. Очень интересная задача. Заставлять задуматься. Ведь что-то из э, своих страхов слишком банально. А вот как к этому пришли, чтобы было интересно. А, то есть, тут вопрос: в чем? Да, все круто, да? И, то есть, как вы пришли к этому, что это после страха стало интересом? То есть это, был, это все-таки было после первого прыжка или закрепилось после третьего? Это закрепилось, наверное, после уже продолжительного количества прыжков, когда ты уже начинаешь прям осознавать вообще все полностью, что происходит, ты уже не во время прыжка не думаешь не все время о том, то, что все, вот кольцо, я смотрю на него, там не знаю, там. А, открыто... а когда получаешь удовольствие уже, а начинаешь процесс. получать удовольствие, смотреть. Птичь. Ой, птичку. Люди когда ходят, ну, знаете, такие вот. То есть когда ты не. Когда, когда твой мозг не зациклен на процессе прыжка, не на процессе. А на получению, а когда ты уже дернул, что там, где там? Он там пошел, да, то есть уже когда ты в прилавке. Ючка, мы ответили на все вопросы. Угу. Я очень благодарен, потому что нашла время, честно, прям благодарен. Я очень старалась. Да, да, да. да. Мы ответили на все вопросы. Традиция. Значит, какой-то вопрос понравился, возможно, и что мы подарим? Можно доставать и показывать теперь. Вот, У нас в парашютном спорте так, есть, так сказать, Веревочка. аксессуарочки. Это называется парашютная затяжка. То есть ими вообще затягивают парашюты, но есть коллекционные. А да? То есть, они очень красиво. Это... можно? Я подержу. Да, хотя конечно. Бы? Я, она же у меня останется. Я же буду вручать победителя. Такая прикольная штука. То есть у парашютистов. У а что и такое... завязывают? И что-то завязывают? Ну коллекционные. Они обычно у нас. Хорошо, видятся. не коллекционные. А что завязывают? Затягивают. Затягивают. Парашюты, да. То а. есть там стоит петля, и общем... ее вставляют в петлю и тянут. В общем, вот такая прекрасная коллекционная затяжка. То есть... Я правильно? Коллекционная. Да, она коллекционная. Она Да, ну, Я все старалась. соответствует. Так вот, она попробую показать. И тут еще с другой стороны. Так. И кто получит этот. А, вы дверь приготовили? Не, не, это вторая моя. Какой из этих вопросов вам понравился? Вы наверняка осмотрели? Ну, вот для себя решили какой-то. Тут нет задачи кого-то обидеть или обидеть. Я понимаю, да. Просто очень сложно выбрать. Хорошие да. вопросы были. О голос. <смех> Птицы не мешают. Вадим Кулаев. Куль... Ку... Вадим... Вадим Кулаев. Поздравляю. Вот эта вот штучка достанется вам. Надеюсь, послушаю риск. Не придется открывать тебе побольше. В любом случае, на этом можно было бы сказать все, и сказать вам спасибо, но, может быть, последнее слово или что-то от себя хотели бы добавить, подвести итог нашей с вами встречи. Расскажите, ну вот, пожелайте, может быть, там, пригласите парашютный спорт, вот ваши мысли, ваши последние, крайние слова в рамках интервью. Есть парашютный суверия? Крайний. крайний. Мы никогда не говорим последний. Да, я же говорю крайний. крайний я же я поправился. <свят> Крайние слова в рамках этого. Ну а. что хочу сказать. В нашем сейчас в 20... 22 году и в 21, -м, 21, -м, 21, -м, 21 -м, веке да, да. возможно все. То есть это просто нужно брать, делать, пробовать. Каждый человек способен на все. То есть возможностей целая куча. Не упустите То возможность есть... и пользуйтесь. Да. Жизнь у нас одна. Нужно попробовать вообще все. Юночка, спасибо вам большое. На, на этом мы с вами прощаемся. Я вам говорю спасибо. До свидания. Спасибо, спасибо большое. большое.